Друзья, всем добрый вечер. Сегодня 3 августа и, ребята, сегодня будут просто бомбовые новости. Сегодня будет очень много-много позитива, очень много классных новостей и самая долгожданная новость по старту нашего любимого подарочного движения. Ребята, друзья, как видно, как слышно, так, давайте еще пошумем в чатах, как можно больше людей соберем, потому что в эфире у нас в гостях сейчас будет Андрей Шель, основатель, учредитель этого подарочного движения. И он прилетел из Германии, все дела свои бросил, прилетел, не скажу в каком он городе, он сейчас все это полностью вам скажет, поделится самыми горячими новостями. И, ребята, ребята... вот. Сейчас мы уже прямо на старте. Вы знаете, что идет расстановка лидерская, тестовая расстановка. Все идет просто супер, все просто замечательно, как задумали. Но мы ждем именно международный, большой, мощный, грандиозный старт. И эту новость мы скоро-скоро услышим. Сейчас к нам подключатся Андрей Ши и Светлана Литвинова. А сейчас я хочу передать слово Жене Сукопасову, мой друг, партнер. Ты здесь. Женис, выйди Я в эфир. Здесь. Я здесь. Давай пока, разогреем команду нашу. Я рад тебя видеть с легким паром. Я знаю, что ты с бани вышел, снял стресс, волнение. Да, да, да. Я сегодня поднимался и на гору, и спускался к озеру, чтобы, потому что внутри распирает чувства, невероятные чувства. Ты знаешь, это... у меня было я поймал себя на мысли, что у меня такое сейчас чувство внутреннее. Наверное, многие согласятся. А когда я был пацаном, отец уезжал там на ярмарку, да, на базар, и я его ждал. Вот это, вот это, спустя годы я понимаю, что именно вот этот процесс был самый, оказывается, вкусный, самый такой был интересный, самый был такой значимый. Да? Вот, когда ждешь, где батя, где? Вот, на крыльцо выбегаешь, Я тогда жил в ауле. Вот это было невероятно. И тот раз, когда Андрей говорил, ну, как будто Новый год ждешь, да. Ожидание праздника, оно вообще на самом деле интереснее круче самого праздника. И у нас сейчас у всех вот такое ощущение. Поэтому невероятный сегодня какой-то шторм. И вот смотри, я хочу большую благодарность прямо от всего сердца, всей команде, да, вот сегодня, которые приняли участие в этом флешмобе. Такие кругляши. Вот сейчас Агабит крайне записал, ну, вообще... Так прямо зашло на казахском языке, когда он это сказал. И, и понимаешь, какая ответственность, да, вот какая ответственность у всех лидеров сейчас перед командой. Потому что даже если у него в команде есть 15 человек, он уже лидер. Понимаешь, люди пришли на этого человека, они пришли не на тебя, они пришли не на меня, они пришли даже не на Андрея Шеля, они пришли вот да, на, на, на, на Айнаш, они пришли на Сииль, они пришли там, допустим, на Латипу, да, на Берег и так далее. Сейчас всех перечислять. Время уйдет на это много, но а, каждый человек пришел на своего лидера. И вот у нас, у всех лидеров а, невероятный груз ответственности, да, я уже молчу. Какой груз ответственности сейчас у Андрея Шеля, да, Когда, а, а, на него, а, ну, скажем, да, 1 четвертая часть земного шарика сейчас смотрит, да, а, ждет от него чудо, да, как от баки Сиар Марки. Вот ты понимаешь, да? И поэтому мы, наверное, вот так вот, ну, тянули, тянули, да, как по Станиславскому, да. Если поймал, забыл текст, поймал паузу, тяни его максимально дольше. Тяни, тяни, тяни, создавай интригу. Но наша команда прямо, прямо, да, вот опять, да, повторюсь, это, э, ну, честь, да, для меня честь, что они с нами, что я с ними, что мы вместе. Это вот сегодня, по сегодняшним рубежам, вот именно сегодня я понял, какие же мы все близкие что нет границ, нету да, а, а, национальности. Кто-то ходит молиться в дом Всевышнего, в церковь, кто-то ходит в мечеть, но мы все вместе. А, я так и хочу назвать всех братья и сестры, потому что ну вот так вот, потому что мы не стали, как а, если вот животные, насекомые там бегают, там, прыгают с лобка на лобок туда, понимаешь, туда, а, по компании. Нет, мы здесь сидим, мы здесь сидим, да, и мы растем, мы строим команды, мы строим структуры, да. Уже два с половиной месяца, три месяца мы, и они с нами, они нам безусловно доверяют. И вот этот момент нравится Андрею Шеве, я сто процентов знаю, потому что он это не говорит, потому что мы, мы больше ничего не качаем. Мы не прикрываемся а, фальшивыми словами о том, что да, мы там сейчас заработаем, команда заработает, Ни хрена. Те, кто водит, они зарабатывают, а команды сидят с дыркой от бублика. Понимаешь? Но ну, мы сидим, мы статичные, вот прямо вот все, сели в блиндаже, в три наката, понимаешь, броня там, и сидим в амбразуре выглядом, когда наш дорогой во всех смыслах Андрей Шель появится с подарком, наш Санта-Клаус, понимаешь? И вот он вчера записал, записал такой кругляш, такой, знаешь, интри интрига была такая, хитренько была, я вам завтра что-то скажу, я спать не мог вообще, я вообще э, лег фиг знает во сколько, да, и встал вообще с утра. Так и хочется сказать с петухами. Сейчас я в деревне, не у себя дома, вот, у тестя, вот я, здесь петухи по утрам, кайф, я решил с старта дождаться в этой деревне, на релаксе, потому что в городе мне уже душно, я задыхаюсь, понимаешь, поэтому я сам, я сам жду, с большим нетерпением, когда Андрей наконец скажет, Ребята, внимание. Ахтунг, ахтунг. Все. Мы поехали. Вот это я хочу сегодня услышать. Так же, как все. Но вот именно посыл мой такой команде. да, вот, Ко всем. Сегодня Раэля сказал очень классные слова. А команда говорит, какая. Команда какая интересная. Какая команда позитивная. Какая команда зажигательная. Даже, говорит, и сам по себе говорит, проект очень, говорит, вкусный. Понимаешь, мы ну, в первую очередь отметила, она, это человек опытный, да, человек взрослый. Безусловно, ну, видно, со стажем она человек уже, не новичок в этой индустрии. И когда такую оценку дают, Алтай, ну, это ко многому обязан, да, она говорит, а, что именно говорит, я такой команды нигде не видел. Блин, ну, вот это заходит мне вообще классно. Сегодня Габи тогда сказал вот эти, да, Алтай, ты можешь прям дословно перевести поездники а, западного Казахстана, да, когда говорит, а, ну блин, я даже не хочу, мне даже как-то неудобно переводить, но я ощутил вот это, бам, да, вот груз вот такой, ответственность, и хочется вот прямо ну, ну, действительно оправдать надежды, да, в первую очередь команды, в первую очередь а, тех людей, которые за нами пошли, которые идут за нами, не, не за нами, да, сори, идут плечом к плечу, вот, рука об руку, мы все идем рядом. Вот это, дорогого стоит. Алтай, меня распирать, я могу говорить долго. А, ты мне скажи, где наш дорогой друг, где наш дорогущий, дорогущий Андрей? Я сейчас передаю тебе слово. Брат, Брат, я передаю тебе слово. Давай, подхватывай, потому что у это... меня аж портух рту пересохло. О, портал. алейкум, дорогой Андрей. Красивый. Андрей, Светлана, добрый, добрый Светлана. день, добрый вечер. Светлана. Привет. Все, Алтай, слово, братан, давай. Да, ребята, по сценарию, по законам нашего жанра, нашей индустрии, ребята, конечно же, дайте мне пару слов горячих сказать. Первое слово, конечно же, первые слова это слова благодарности, слова благодарности Андрею Шелю и Светлане Летиновой. Эти люди новаторы, люди, которые Ребята отважные, бесстрашные, в октябре, ой, в апреле месяце взяли штурвал, когда вот уже там штормило, да, и удержали это движение и уже запустили его на новой европейской платформе. Ребята, вам в первую очередь огромная благодарность за вашу отвагу, за ваше бесстрашие, не знаю, как это все будет, и, все, и мы уже видим готовый продукт, готовую платформу, чтобы стартануть. И настолько любимое наше движение – ждет уже, да, прямо вот на предстарте, огромная команда, вы видели, с какой любовью, с каким позитивом, с какой теплотой писались круглиши, вот в предстарте, в, в, на промоушен, на это мероприятие, на эту встречу, и как казахи говорят, от шаптера, а, з, з, з, за 39 земель, да, на взмыленном коне мчались с этой доброй, благой вестью Андрей Шель и Светлана, и Ребята, огромное вам спасибо и отдельное слово я хочу сказать своим лидерам, команде своей, за то, что вы три месяца каждый день как штык были на планерках, каждый день строили команды, несли эту благую весть в массы, готовили и сейчас на самом деле одна из самых лучших команд в моей жизни за мой небольшой срок в этой индустрии, самая мощная, самая светлая, самая позитивная, самая просто бомбовая команда ждет чтобы дали сигнал, сказали «Поехали!» И, конечно же, ребята, я сейчас передаю слово Андрею Шелю, организатор, основатель, очень успешный бизнесмен в Германии, свой большой мультимиллионный бизнес, но успевает многие вещи и действительно он стоит у руля нашего движения. Он сейчас, ребята, расскажет вам самые горячие новости и самую долгожданную новость и вот дополнительно пару фишек еще добавить, Светлана. Ребята, поджигайте вам слово, Андрей Шельс, Светлана Литвинова. Ребята, принимайте. Большое спасибо, большое спасибо. Братья казахи, говорю это с открытым, так сказать, сердцем, да, от всей души. Почему? Потому что на самом деле я чувствую вашу теплоту, да, и, да, и я, я вырос, я родился в Казахстане, я знаю менталитет да, казахов, и для меня это родные люди, поэтому еще раз большое вам спасибо за такое представление Алтай, Жанис, да, на самом деле прям вот, ну, не знаю, спирает где-то в горле спирает да, того, что на самом деле я, у меня есть, мы есть, так скажем, да, мы есть вместе, и это самое главное, за этот короткий промежуток времени, да, с апреля месяца, когда мы решили создать это движение, да, и, и знаете, вот эти апрель, май, июнь, да, сейчас июль, август, да, сколько времени тут прошло, вот эти, вот эти месяца, так скажем, эти дни прошли, ну, за такой, ну так, молниеносно, да, и вот на самом деле, как будто вот это было все вчера, наше начало, и так это быстро прошло время, просто, ну не знаю, как вот два-три дня. Почему? Потому что на самом деле вот это движение, да, вот то, что сейчас происходит, с такой динамикой, да, я такого еще не встречал, да, многие лидеры наши говорят, что такого ожидания, так, так, вот такого предстарта еще не встречал или не видел вообще никто, да, и вот за этот короткий срок на самом деле как ваша команда, как и другие команды выросли за очень короткий срок, да, и выросли до таких размеров. И на сегодняшний день я знаю, что если у кого-то команда там 100 человек, то через 2-3 дня эта команда будет уже через 300 человек. И я знаю, что через какой-то месяц эта команда будет уже пол тысячи человек, тысяча. Это означает, что вы уже через очень короткий срок, дорогие друзья, все, кто отнесется к нам или к себе, так скажем, да, серьезно да то на самом деле выйдут на очень хорошие финансовые результаты поэтому еще раз вам большая все благодарность за то что вы дождались этого момента вместе с нами да почему потому что ну мы вместе мы можем только вместе до да, быть э, быть так скажем у руля да и еще раз хотел бы подметить такой момент у нас нету создателей у нас есть лидеры которые Двигает это движение, у каждого из наших совета лидеров есть определенная часть или направление, ответственность, которая лежит на каждом из нас. Да, поэтому на самом деле сообщество, где нету никаких президентов, где нету никаких создателей, есть просто люди, которые взяли на себя определенную часть часть, ну, ответственности или часть направления, которое, соответственно, будут вести. И я сейчас нахожусь в городе Тюмень, дорогие друзья, все, кто находится в этом регионе. Я думаю, что сейчас я двое суток добирался, да, почти ну, две ночи, так скажем, не спал. Сегодня вот час, приш... получилось у меня взять этот часик, да, полтора, я кеморнул. И сейчас вот мы уже проводим, наверное, третью-четвертую встречу с командами где у кого-то там еще остались какие-то открытые вопросы перед нашим стартом. И сейчас я, когда объявлю эту дату, то эта дата будет также сообщена по всем нашим командам в один и тот же момент, в одну и ту же самую секунду, да. Но в любом случае я очень рад, что вы меня сегодня пригласили на эту встречу, чтобы объявить вам тоже дату старта. И да, она волнительная, дорогие друзья. И я на самом деле буду еще немножечко над вами издеваться, уж извините, но именно вот этот момент, который предвкушение он самый дорогой да он самый так скажем кайфовый да вот этот подготовка к этому празднику которая на самом деле остается в памяти навсегда и когда мы начнем наши рабочие так скажем будни да хотя я не могу сказать что это работа для меня это хобби на самом деле любимое хобби которое мне приносит удовольствие но ну, соответственно финансовый результат Итак, дорогие друзья, еще раз хочу выразить всем командам, всем вам, за то, что вы такие молодцы, за то, что вы нам поверили в первую очередь, за то, что вы дождались, за то, что вы сейчас не, не, не, не разбежались да, в разные стороны. Я знаю, что у многих были какие-то сомнения, я знаю, что у многих было, и я понимаю, что семьи нужно кормить, да, и все остальное, но то, что мы сейчас создали, да, дорогие друзья, это на самом деле э, такие сайты или вот это движение, оно не создается ни в коем случае за очень короткий срок, да, э, как минимум 4, а, наверное, даже и больше, от 6 месяцев и, и, и больше да, требуется времени для, и для программистов, и для того, чтобы создать такой серьезный коллектив. Поэтому все, что делается быстро на коленках, оно точно так же быстро и уходит. И, в принципе, мы, знаете, мы считали, считали сначала на предстарте по количеству команда составляла больше 100 тысяч, это было, наверное, месяца полтора-два назад, после этого мы уже просто устали считать, да, и я думаю, я даже не могу сказать, сколько сейчас находится людей на предстарте, и мы когда последний раз считали, что было 60 стран, я думаю, что сейчас гораздо больше, и на самом деле, то движение, которое можно, так скажем, легко, если свободно сказать, с гордостью, что это международное сообщество, созданное всеми вместе с вами, и будет от нас от нас вместе с вами зависит именно это движение, насколько мы будем говорить это чисто, насколько мы будем к этому относиться, так скажем, по-честному, насколько мы будем это делать правильно, потому что существует алгоритм, определенный алгоритм, который мы, соответственно, конечно, этот алгоритм мы улучшили, и мы будем плыть по этим доскам да, с большим удовольствием, продвигать нашу идею, и у нас на сегодняшний день э, э, на наших, ну, образно скажу, на наш white э, папир да, то есть на нашей белой бумаге, то есть на, на тот путь, который мы сейчас наметили уже, да, есть очень э, хорошие планы, да, где мы планируем точно так же вместе с вами собраться в той стране, где будет всем удобно, где будет тепло, где мы заждем, где мы познакомимся уже воочию, да, я сейчас вот приехал в Тюмень, да, почему я приехал именно в этот город, потому что здесь организовалась или была команда наших волонтеров, наших партнеров, девчонки, да, ну, в общем, команда, тут есть и ребята, мужчины, которые на сегодняшний день нам помогали, очень сильно нам помогли. При предстарте, при, при, при тестировании нашего сайта выявить определенные нюансы, определенные баги, да, где были какие-то ошибки. Почему? Потому что нужно было просто на начальном этапе зарегистрировать, так скажем, в холостую, для того, чтобы пройти все вот эти э, доски, где нужно было сделать, знаете, как на шахманы доске тысячу различных вариантов, да, ходов, да, и выявить, где, как, что, возможно, появились какие-то ошибки. И поэтому я приехал сюда, в город Тюмень, я хочу точно так же выразить вам, девчонки, э, они все вышли, я сейчас нахожусь в этом бюро, чтобы не мешать, пошли на воздух немножко подышать, где на самом деле создали больше тысячи аккаунтов для того, для того, чтобы только протестировать наш сайт. И еще раз хочу вам большое спасибо сказать. И поэтому здесь в дальнейшем будет также продолжаться эта работа, и это бюро, так, это бюро да этот офис будет нашей службой поддержки. Поэтому это будет в на начальном этапе, конечно, на русском языке, и в дальнейшем будут появляться те языки, где потребуется Итак, дорогие друзья, барабанная антроп, да, звучит, и я хочу сегодня объявить эту дату, да, когда мы с вами стартанем, и она буквально будет через какие-то, какие-то 2-3 дня. Итак, записываем, запоминаем, дорогие друзья. 8.08 в 20 часов, в 20 минут мы выходим на наше мероприятие, включаем сайт, включаем чат. И мы выставляем нашу ссылку, нашего сайта, и мы, и мы все увидим. То есть по поводу того, что как это будет работать, мы сейчас, я дам слово Светлане, да, это человек, который, наш технический бог, да, который, в принципе, я так хочу сказать, что большое спасибо, Светлане, это ну, все заслуги, которые, или то, что мы сейчас находимся, это, конечно, Светлана, вроде бы маленький человечек, но женщина с очень таким сильным характером, да, и, и показала нам дорогу. Поэтому, Светлана, тебе большое спасибо за то, что ты вместе с нами, за то, что мы вместе с тобой, да, и я хочу передать ей еще микрофон, чтобы она точно так же еще сделала так, напусть, дала напутственные слова и рассказала по технической части, как нам нужно будет действовать, какие нас ожидают моменты в этом плане для того, чтобы у нас все было с технической стороны правильно. Друзья, всем привет! Всех приветствую! А, да, ребята, у нас сложилась такая ситуация, значит, мы начали тестирование нашей платформы, мы ее получили числа 26-го, и вот сегодня я уже сбилась со счету, это, по-моему, пошел десятые сутки, как мы ее тестируем, гоняем. За это время уже чуть больше у нас, более 2000, около 2000 аккаунтов заведено в систему, это и тестовые аккаунты мы пробовали, да, разные манипуляции с ними делать. А на сегодняшний момент то, что было выявлено, сейчас доделывают, дочищают. И э, самое хочу основное сказать то, что вот мы, э, я понимаю, что все очень ждут платформу. Честно вот скажу, мы бы еще попозже бы да, ее запустили, потому что ну нет предела совершенства. Там еще у нас и планируется и телеграм-бот к ней быть привязан, и, и еще один бот у нас будет, который готовит... Э, Андрей Кернер со своей командой, то есть, да, но так как у нас большое комьюнити, которое очень ждет, которое целыми днями обрывает личку и хочет уже запуститься, несмотря на то, что как работает система, как она отлажена, поэтому есть, когда запускается такой большой проект, есть несколько запусков, то есть есть альфа-запуск, бета-запуск, вот, и таким образом это все происходит. То есть мы максимально, что смогли, мы протестировали погоняли систему да, но в любом случае у нас будет происходить на первоначальном этапе запуске все равно какие-то недочеты заминки и так далее и вот большая просьба до да, чтобы вы были к этому готовы относились к этому спокойно и мы запускаемся, да, перерезаем нашу красную ленточку 8.08. Но служба нашей технической поддержки, вот есть, сложился офис, да, у меня тут больше шести человек в команде, которые мы вот вчера, вы вышли с офиса в 5 утра, и в 7 утра я уже приехала, встречала Андрея в аэропорту. Буквально сегодня там поспала 2 часа, и опять дальше мы сидим, продолжаем Это все равно тестовые работы еще идут и продолжаются. Это так не простое, да, простой труд такой, но мы держимся для того, чтобы вы как можно быстрее смогли получить эту платформу и как можно быстрее уже начали радоваться этим подаркам, да, дарить друг другу, их получать. Телеграм, техподдержка будет работать через Телеграм, то есть практически 24 на 7 мы будем на связи какие-то, если технические моменты будут возникать, мы их оперативно будем решать, да. Но большая просьба быть к этому готова. В любом случае они могут все равно еще попадаться и относиться к этому спокойно. да, То есть все это решаемо, разрешаемо, и, соответственно, будем уже в процессе. Вы, так скажем, нам поможете уже дотестировать эту систему, дотестировать платформу и начать уже дарить подарки. Поэтому если какие-то там вопросы будут по доске, по почте, у нас сейчас сложности с тем, что в связи с политической ситуацией почему-то не приходят, у нас письма на google на gmail почту и на какие-то еще некоторые там сервисы почтовые то есть это тоже вопрос сейчас максимально постараемся до 8 часа числа это как-то все разрешить вот но соответственно какие-то моменты все равно будут Вылазить. Поэтому вот большая просьба, да, отнестись спокойно, с пониманием. Этот инструмент у нас, да, мы его будем еще дорабатывать и прикручивать еще новые-новые, и у нас уже через месяц-полтора планируется еще дополнение, выйти на платформе. Дополнительная доска очень интересная, да, для тех людей, как раз у которых там появляются сложности с приглашениями и так далее. Мы про них тоже знаем, мы помним про них, и, конечно, мы тоже хотим им как-то помочь в этом, вот, но пока это говорить не будем, да, все секреты наши, вот, потому что конкуренты наши тоже не дремлют, молодцы ребята, развиваются, вот, я всегда за хорошую конкуренцию, за экологичную конкуренцию, да, без каких-то вот перетягиваний, вот, поэтому... Мы, у нас будет видеоэфир 20 ой 8 -го, 08 -го 2020 по Москве, где мы объявим же и сайт дадим, да, и первые реферальные ссылки будет возможность уже получать, да, и делиться ими, и начинать уже расстановку ажиотажа, да, Пожалуйста, да, все в наших руках, сильно там, если кто-то там в первые минуты не получит реферальную ссылку, то не делайте из этого какую-то трагедию, большая просьба, не начинайте манипулировать этими ссылками, что у меня уже есть, а у кого-то еще нет, потому что постепенно вам нужно определиться все-таки, с кем вам удобно, с кем вам комфортно быть вместе на досках, потому что вы будете следовать за этим человеком из доски в доску, вы будете общаться в совместных чатах и выбирайте человека не по той системе, кто вам быстрее даст реферальную ссылку, а именно по тому качеству, а с кем бы вам хочется э, зайти в это классное движение и постоянно двигаться, повышая свой уровень и из доски в доску, и следовать за этим аккаунтом, быть в одной команде. И вот это, наверное, надо поставить на первую очередь, да, нежели там... Э, разница в том, что э, получите вы эту реферальную ссылку на день раньше или на день позже, потому что мы пришли сюда не на один-два месяца, это год, два и три. И то есть роли вообще никакой не сыграет. Три года спустя на какой там час или день получили там быстрее или позже эту реферальную ссылку, потому что не создавайте сами себе сложностей, не делайте мультиаккаунтов, да, тоже большая просьба. Вот. и поэтому, ребята, всех еще раз вас поздравляю с тем, что вы дождались, вы набрались этой смелости, мужества и продержались с нами вместе все это время, да. И очень было приятно сегодня объявлять для вас именно старт. Остаются буквально считанные дни, нам нужно доделать еще тут буквально мелочи какие-то, да. И стартуем, ребят, будем дарить друг другу подарки. Витлана, Андрей, вы вообще, ты знаешь, вообще по казахским понятиям вы обязаны требовать все еще. Это подарок за и весть. По поводу там ссылок, Свет, в этой команде этот вопрос вообще не актуален. Здесь все четко. Я еще месяц назад говорил Андрею, команда выстроена поротно по батальонам, а сейчас уже полками, дивизиями. Все, все знают, кто, кто с кем, кто а, кто, а, кто, чьей команде, тут вообще такого ажиотажа нету, ажиотаж был только, давай-давай, моих людей, а, у меня команды растут уже, все, мы этот, я э, говорю, как а наша команда, как невеста, на выданье, она уже созрела, она уже соком брыжет, вот ее такой, бери, она уже замуж хочет, вот наша команда, вот она готова уже. Все, мы благодарим. Даже нисколько не сомневаюсь, да, вы большие молодцы, но это видео, я знаю, сейчас различится по всем чатам, поэтому это сказано, а -а -а. да, в вашей команде, но сейчас запись этот будут смотреть очень многие люди, и поэтому вот именно обращение к ним, а у вас сомнений, конечно, нет. Все, понял. У нас сегодня, кстати, рекорд новый. Побили мы прошл прошлую встречу 460 человек у нас было, а, и мне хочется сказать, вот Светлана, а, эпизод из кинофильма «Не бойся, я с тобой». А, помнишь там эпизод? А, старый азербайджанец и, и, и это, русский инженер, ну как сильный, он говорит, уважаемый, он говорит нюхает такой, ну гарантии дать не могу, что здесь нефть есть, нет, он говорит, слушай, говорю, гарантию не надо, гарантию себе оставь, а, дай мне не дать, так я хочу сказать тебе, Света. Тесты, тесты не надо. Тесты себя оставь. Дай нам ссылку. сегодня будут наши партнеры, наши лидеры. Сегодня же во всех уголках нашей необязанной родины. В разных странах, в разных городах, в аулах. Мы уже будем отмечать. Мы уже будем отмечать. 08-08-20-20 Магические цифры Все же Андрей Дорогой ты мой человек Звездочеты свое взяли Ну будем верить этим звездочетам Да надеется на себя да, да, да, да Совершенно верно Звездочеты нам подсказали Но мы это как это На Бога надейся, сам не плашать Примерно так Совершенно верно Бог дает тому, кто что-то делает Что-то делает все, я передаю слово Алтаю. Обнимаю вас. Чем не дали меня, хоть сейчас за ночь могут вам прилететь. Спасибо вам. Женщик, благодарю, благодарю, благодарю. Ребята, блин, такая весть классная. Несмотря ни на что. Вы помните, да, какие испытания были? И сложности были. Политическая ситуация, какие-то ковидные истории. Там в командах был раздрайв. Появлялись форки, фейки, копии. Но... Слава Богу, да, мы на месте, мы все вместе, мы уже на предстарте. И классная дата, 8 августа 2020. Ну, Андрей, Светлана, с вашей легкой руки, чтобы это движение стартануло на долгие-долгие годы. И как обычно, в наших эфирах пару золотых пожеланий в нашей команде. Андрей, Светлана. Света, давай. Тоже. Ну, да, благодарю. У меня, конечно же, мое самое главное волнение, чтобы... Когда мы запустимся, да, на нас ложится тоже техническая ответственность, техподдержка, поэтому э, я очень хочу, чтобы у нас все получилось и как можно было меньше у нас работы с техподдержкой, поэтому, а, а так желаю, конечно, всем, ребята, э, наши цели, это, конечно, даймонд, мы э, все настроены на даймонд, не меньше, и вот э, чтобы мы все смогли прокатиться на даймондовой доске и не один раз помочь друг другу в этом причем у нас тоже есть планы да как это можно сделать как осуществить это все чтобы практически большая часть людей смогли добраться до этой доски вот поэтому ребят увидимся на досках я вас всех очень жду спасибо светлана да классно конечно да светлана лежит так скажем самая самая основная это техническая часть да. но Команды, последний команд, это тоже важно. То есть вот эти два пазла, которые должны сложиться, да, и мы должны всегда, э, ну, работать в общей связке и, и ни в коем случае никакая паника, мы должны друг друга понимать, да, понять и простить, так скажем, да, как говорит наш один армянский артист. Поэтому здесь сейчас мы команда одна, да, им... Нужно понимать, и если на самом деле будут происходить какие-то, э, ну, не ошибки, а будут какие-то заминки, то, соответственно, вы вместе с нами сейчас мы пройдем коротко, я думаю, что за короткий срок мы поймем, если где-то еще остались какие-то ошибки, короткий такой технический старт, да, он будет. Поэтому будьте готовы к этому. Но наша служба поддержки, девчонки, которые на самом деле, я просто снимаю перед ними шляпу, да, пишут мне в 3 часа ночи вернулись домой, в 5 часов ночи вернулись домой, и в 8-9 часов вечера они уже опять в офисе, опять тестуют, опять тестируют, опять делают аккаунты, опять делают техническую расстановку. Да, почему? Потому что без этого просто-напросто мы не могли никак стартануть. И когда мы в первый раз, второй, до этого, до этого, до Последние встречи с программистами встречались. Представляете, но ну, программисты у нас есть, но чтобы с программисты занимали свое дорогое время для того, чтобы просто расставлять эти аккаунты, да, и для того, чтобы протестировать, нужно было занести порядка тысячу, тысячу аккаунтов. Это, это у нас служба поддержки, сколько? 6-7 человек здесь, да? 6 да. да, человек, которые сделали это за неделю, представляете? Просто мы бы еще тогда бы оттянули наш ставку. Поэтому большое вам спасибо большое за то, что вы на самом деле героический труд, да, вы да. сделали для нас, я... Вас очень сильно благодарю. Итак, дорогие друзья, от меня пожелание огромное. Это в первую очередь понимать это движение. Да. вот Почему мы собрались с таким количеством такой команды здесь? Потому что мы понимаем, что это не бизнес, да, и нужно эту идею нести дальше. И если мы эту идею, да, этот алгоритм будем нести дальше в правильном виде, в правильной форме, друзья, мы просто... Мы непобедимы, да, у нас будет просто вот эта бесконечность на наших досках, она будет присутствовать, эта бесконечность. То есть вот восьмерка, которая перевернута, это будет бесконечность. Почему? Потому что этот алгоритм, на самом деле, он бесконечный. И если мы будем это делать правильно, то мы будем кататься по этим доскам, мы будем путешествовать, мы будем решать все свои финансовые вопросы, да. Но именно проповедовать именно эту идею, это основное то, чем мы отличаемся от всех остальных. И в этом плане мы просто, вот просто, нас не с кем сравнить, дорогие друзья. Я не говорю, что у нас есть конкуренты, ни в коем случае. Нас просто не с кем сравнить. Мы другие, мы априори, мы совершенно, мы просто другие. Да? И никто то, что мы сейчас создали, дорогие друзья, сделать этого Просто, но ну, не сможет, потому что то, что мы сейчас сделали именно с нашей командой, да, с нашими Андреями, с, нашими, с, нас, с нашей Светой, с Алтаем, с Женисом и всеми другими лидерами, дорогие друзья. Но таких просто быть не может в природе, мы единственные. Поэтому еще раз всем я желаю на наших досках кататься, приносить удовольствие, чтобы ваши команды, давайте вашим командам, дорогие друзья, решать свои финансовые вопросы. Вы будете тогда на, просто на полном автомате, если будете помогать своим партнерам решать эти вопросы. Вы просто будете на автомате это иметь. Поэтому давайте людям вот это добро, давайте вот этот свет, давайте вот то, что знаете, вот как раз мы проповедуем от нас, убунту, вот именно эту идею. Не, не будем ее портить, а дальше продолжать. Почему? Потому что она работает уже сотни лет, и сейчас в наших руках. Эта идея, все, что сейчас будет происходить дальше, это все находится в наших руках. Давайте дарить добро, давайте решать свои финансовые вопросы, давайте будем проповедовать эту идею. Поэтому мы априори другие, дорогие друзья. И давайте будем идти дальше в, этом же, ну, в этой же идее, в этом же стиле, да, с, э, в этом же ракурсе дальше. Всем большое спасибо, что вы есть. Всем большое спасибо за то, что вы вместе с нами сегодня находитесь в нашем движении. Большой-большой рахмат. Андрей, Светлана, огромное спасибо, огромное спасибо, ребята, давайте поблагодарим мысленно вот этих двух отважных, сильных, очень красивых людей за то, что они нам дали такую благую классную весть. 8 августа, 2020, ребята, встречаемся на регистрации и до встречи на платиновой гибриллянтовой